Всем привет, меня зовут Митусов Максим и это обзорная презентация «Модуль кассы». Модуль кассы – это простая касса для малого бизнеса. Прежде всего хочется рассказать о том, что же это такое. Модуль кассы специально создана для малого и среднего бизнеса и отвечает всем его потребностям. Она идеально подходит для магазинов, фастфуда, интернет-магазинов и курьеров. Так что же это в итоге? Это оборудование, которое мы эксклюзивно поставляем в страну и которое полностью соответствует 54-му федеральному закону. Модуль «Касса» — это готовый софт, который подходит и отвечает всем требованиям малого бизнеса. Даже если вы никогда «Кассой» не пользовались, а модуль «Касса» вам подойдет. А если пользовались у вас есть программа, с которыми вы активно работаете, например, один из прямой склад, модуль «Касса» с ними также дружит и вы сможете ее эффективно использовать. Ну и это специальные услуги для, от Модульбанка для представителей малого бизнеса. Модульбанк это наш банк-партнер, который представляет ряд дополнительных сервисов, такие как кредитование на покупку кассы, акваринг и многое-многое другое. Об этом мы поговорим немножко дальше. Основное оборудование, которое мы поставляем, называется ПТК МСПОСК. Оно внесено в реестр под номером 27 э, по приказу от 29 сентября 2016 года. То есть вот это оранжевое устройство вы можете использовать и поставить на учет ПНС, заключить договор с ОФД и полностью, удов... полностью закрывать все потребности по данному закону. Это очень компактное устройство, весит оно всего 480 граммов, держит до 10 суток в режиме ожидания и может пробить на одной зарядке до 500 чеков. В нее встроен модем, можно вставить обычную сим-карту 3G, подключить ее по Wi-Fi к сети и использовать ее в любом удобном месте. Экран всего 5,5 дюймов, но этого вполне достаточно для комфортной работы. Здесь встроен принтер, как вы видите на фотографии, есть сканер и есть ряд дополнительных опций, которые мы дополнительно будем продавать с 1 июля. Стоимость устройства 28, рублей, 28 500 рублей. Вот короткий обзор самой кассы, что входит в комплект поставки. Все кассы поставляются в такой транспортной коробке. В коробке есть документы. Это непосредственная инструкция для запуска кассы и программы и паспорт контрольно-кассовой техники. Там же есть номер фискального накопителя и все, что нужно для постановки кассы на учет. Вот оно само устройство. В комплекте идет метровый кабель и зарядка от сети 220. Для сравнения я вам покажу экран. Вот у меня мой телефон, стандарт 5,5 дюймов. Одинаковый размер. Есть несколько кнопок. Встроена камера, батарейка. Также для сравнения сейчас поставлю рядом э Эватор. наше устройство гораздо компактнее, меньше и удобнее. К тому же оно мобильное, в нем есть и сканер и есть и аккумулятор, который позволяет работать и где угодно. Включаю кассу. Это непосредственно кассовый интерфейс нашей программы, модуль касс. Пару слов о возможности нашей кассы как программы. Она может работать с рядом кассиров, открывает, закрывает смены, продает товары, справочника, расчет, рассчитывает сдачи и многое, многое другое. Сейчас я вам коротко покажу, как ей пользоваться. Вот, включаем кассу, выбираем кассир, который работает, их может быть довольно много. Кассир открывает смену и указывает сумму, которая у него есть для размена, для открытия смены. Открываем смену. Вот основное рабочее место кассира. То есть можно добавлять товары. Нажимаем на клавиши. Мы их называем горячие. Можно добавлять товары по названию, либо сканируя с э, сканером, встроенным штриходам. Вот все товары, которые мы добавили сейчас в чек. Ведь есть название, ставка налога и количество. Оплатим это все наличными. Ну, так, допустим, э, дал нам человек две сотни купюры, мы их нажали. Касса рассчитала сдачу. Собственно, после этого печатается чек. Ну, вот он рабочий экран кассира. Подробнее о возможностях модуль кассы как программы, о том, как ее настраивать и подключить к другим программам, на моем складу либо DNS, у нас есть отдельная презентация основной возможности модуль кассы. Посмотрите ее обязательно. Пара слов о том, для кого модуль Касса э, может быть использована. Прежде всего, это розничные магазины, продуктовые, непродуктовые. В принципе, любая розница, любой небольшой магазинчик, магазинчик либо лавка, морд, может использовать наш, э, у нашего устройства наш программный продукт, но специально для них и Кроме этого. Кассу можно использовать в небольшом фастфуде общепите, у нас есть горячие клавиши для быстрого добавления товаров, у нас есть различные модификаторы товаров и интеграции с внешними программами для того, чтобы наладить работу. Помимо этого модуль касса это одно из очень немногих решений на российском рынке, которое позволяет работать кассе с интернет магазином то есть наш интернет-магазин можно с легкостью подключить к 1 s Bittrex, к монете рук, к Яндекс.Деньгам и некоторым другим э, системам используемые интернет-магазины. Отдельное слово, слово нужно сказать про доставку, поскольку а касса мобильная, компактная, у нее есть встроенные сканеры и батарея, и ее очень хорошо и легко использовать для курьеров, либо передвижной торговли поскольку касса не привязана проводами к чему-либо, и все обновления, все информации тогда поступают либо через сим-карту, либо по Wi-Fi. Ну и касса отлично подходит для различных сфер услуг, для парикмахерских, развлечений, медицинских и многих других точек продаж и обслуживания. Как я уже говорил, сама касса стоит 28 500 рублей, но кроме стоимости кассы есть еще и подписка, которую необходимо оплачивать ежемесячно, квартально, либо по годовой. У нас есть два тарифа. Тариф старт, который подходит для обычной офлайн розничной точки, то есть он включает в себя все возможности кассы, вы сможете спокойно продавать, получать отчеты, выгружать и загружать товары и многое-многое другое. И есть тариф профессиональный. Он предназначен для интернет-магазинов и для служб доставки. То есть по тарифу профессиональному кассу можно будет подключить к внешним системам, например, к Яндекс Яндекс.Деньгам. Так вот, если вы торгуете только в офлайне и вам интеграции с внешними системами не нужны, то это тариф старт 590 рублей в месяц. Если же вам нужно подключить свою кассу к чему-то, к то внешней программе, Яндекс Яндекс.Деньгам, монете, битриксу, или 1 то это отдельный тариф профессиональный 1090 рублей в месяц. Также у нас предусмотрены скидки при оплате на 3, 6 и 12 месяцев вперед. Но сейчас действует специальная акция. Все, кто купит кассу до 1 июля 2017 года, то есть до момента вступления в силу закона 54, 54 ФЗ, вы получите в подарок 6 месяцев подписки на программу «Модуль -касса». То есть просто приобретаете само устройство, подписка вам идет в подарок на полгода. Торопитесь, время скоро истечет. Пара слов о возможностях, которые «Модуль Банк» представляет покупателям «Модуль -касса». Отдельно нужно сказать, что для того, чтобы пользоваться «Модуль и клиентам «Модуль Банка» быть не обязательно. Но своим клиентам «Модуль Банк» предлагает доп. услуги, доп. возможности, которыми вы можете воспользоваться. Прежде всего это кредит на покупку кассы, то есть не обязательно платить всю сумму сразу, вы можете ее взять в кредит на 6 или 12 месяцев, переплата будет совершенно небольшая. Также для своих клиентов модуль банк предлагает эквайринг, оборудование и очень выгодную ставку 1,8% от каждой транзакции, все что проходит через модуль, модуль кассы. Также сейчас запускается новый продукт, это кредит под оборот с кассы, то есть все обороты, которые будут проведены через кассу, то, что вы продаете за наличие, по эквамену, могут рассматриваться при выдаче вам а, кредита на пополнение оборотных средств. Ну, Есть спецпредложение для интернет-магазинов, но об, о нем мы поговорим отдельно в отдельной презентации, адресованной им интернет-магазин. Сейчас мы с вами поговорили о основных возможностях кассы, о ее характеристиках, размерах и тарифах. Отдельно у нас есть записан видеоролик про регистрацию кассы в Федеральной налоговой службе, о том, как ее поставить на учет и сделать все это правильно. Обязательно посмотрите, потому что там много подводных камней, мы о них рассказываем. Третий ролик – это основные возможности кассы, я его уже анонсировал. Можете посмотреть и увидеть, как настраивать кассу, как ее подключать к внешним системам, как настраивать горячие клавиши, цвета этих клавиш, как получать отчеты и многое-многое другое. Четвертый ролик – это, собственно, подключение к моему складу, к DNS, и использование API для подключения нашей кассы к вашим собственным системам. И пятый ролик – он посвящен использованию модуль кассы для интернет-магазинов и курьерских Там Тому подробнее расскажем, кому она нужна, как ее подключить и какие есть особенности использовать. Возьмите мобильную кассу и решите все свои вопросы с 54-м федеральным законом. Подробнее можно посмотреть на сайте банка или позвонить по телефонам указанному внизу. Спасибо большое за внимание, всего доброго, хорошего вам дня.